Земного пути, Его сердце желало спасение нам принести. Царь вселенной спустился, оставив великий престол, и в яслях он родился, младенцем на землю пришел. Он родился на во спасение чтобы дать сердцам воскресенье чтобы благодать в этот мир излить светом вас сиять и любовь как жертву себя принести но когда он родился все небо воздало хвалу так пойдем поклониться воспеть аллилуйя ему он родился нам во спасение нам во спасение чтобы дать сердца воскресенье И на Своего, чтоб всякий верующий в Него не погиб, но в вечную имение. Обратиться на Воскресение, чтобы дать сердцам Воскресение.